Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Челябинские обманутые дольщики жилищного комплекса «Яркая жизнь» разбили палаточный лагерь у недостроенного дома. По словам челябинцев, в течение трех лет дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Тем временем участились случаи воровства стройматериалов с площадки, а сами конструкции ветшают. Напомним, что также в течение лета прошло два митинга обманутых дольщиков Челябинска и Копейска, где более 3000 человек ждут свои квартиры, и многие из них до сих пор платят ипотеки уже по 7 и 10 лет. Люди платят годами ипотеки за дома, что никто строить и не собирался. Буржуазная же власть обманутым помогать не сильно-то и торопится, ведь у нее самой от подобных авантюр есть своя выгода. В 44 субъектах Российской Федерации ухудшается ситуация с выплатой ипотеки. Количество должников в этих регионах все увеличивается. Среди этих регионов выделяются Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Бурятия. Эксперты уповают на закон об ипотечных каникулах, вступивший недавно в силу. С каждым годом количество кредитно-ипотечных должников растет и ростовщикам наплевать, что тебе эффективный хозяин не выплачивает месяцами заработную плату, в очередной раз обанкротив предприятия для перепродажи. Исследование компании Headhunter показало, что каждый третий россиянин лишь отчасти доволен своим высшим образованием. Как передает РИА новости со ссылкой на результаты проведенного компанией опроса, порядка 41% граждан России, получивших высшее образование, работают не по специальности. При этом 45% респондентов переставали работать по полученной ВУЗе специальности из-за низкой зарплаты. По этой же причине 37% соискателей с высшим образованием в принципе не начинали трудиться в своей сфере. Вот она, мнимая свобода выбора при капитализме. Хочешь закончить университет и работать по интересующей тебя специальности, 15 тысяч рублей заработной платы и отсутствие всяких вакансий докажут тебе, товарищ, что никакого выбора у тебя и нет. Как сообщает интернет-издание газета.ру, к 2024 году половина ученых в России будут не старше 39 лет. К такой цели страна будет стремиться в рамках нацпроекта «Наука». Сейчас ученых в этом возрасте уже 43,3%. Однако, чтобы вырасти до поставленной планки, понадобится целый ряд программ и инициатив. Хорошая новость, только вот успех в плане омоложения наших ученых связан в первую очередь с массовым вымиранием высоковозрастного контингента научных специалистов. Росстат зафиксировал увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению со вторым кварталом 2018 года с 12,5% до 12,7%. По планам же правительства в 2019 году Уровень бедности должен был не подняться, а снизиться до 12% населения. Как и всегда в нашем царстве-государстве, не так сталося, как гадалось. И причина проста, ведь обещать населению улучшение жизни куда проще, нежели притворять обещания в жизнь. Товарищ, хватит сидеть смирно и радоваться всей той лапше, что буржуи вешают нам на уши. Вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов.